Вот и еще дальше копнет там последний поцелуй. И мы пойдем, пройдемся по песням, они все хорошие для нас и для вас. Но всунуть и вот уместить это все даже в трехчасовой программе, в Москве у вас три часа, там, там огромное количество песен, но тоже практически не невелико. Но поверьте, а... ну, возьмите на заметку просто. Поверьте, будем стараться, чтобы ваши любимые звучали. Спасибо. Спасибо. У нас маленькая гость есть. Здравствуйте, Сергей. У меня все ваши любимые песни. А у вас какая самая любимая песня из ваших песен? Одно лицо.